Ассаляму алейкум. Приветствую вас на первом уроке по грамматике арабского языка. В этом уроке мы поговорим на простую тему, которая называется род имени существительного. И в самом начале немножко теории нам нужно определиться с основными понятиями. Я понимаю и учитываю, что курс могут смотреть люди, которые не обучались в школах России, не владеют понятийным аппаратом грамматики русского языка, поэтому будем максимально упрощать, чтобы не перегружать лишними терминами, но некоторые из них все же нам понадобятся и нужно сказать о них немного подробнее. Итак, имя существительное – это грамматическое понятие, которое обозначает какие-либо предметы или явления, то есть стол, стул, дорога, дом – это предметы. Похолодание, потепление, ускорение – это явление. Вот такого рода слова относятся к имени существительному. В грамматике арабского языка имя существительное обозначается словом «Исм». Это слово имеет э, два значения. Первое – это обиходное, бытовое, повседневное, собственное имя. Имя человека, например, или имя какого-то существа кошки, собаки и так далее. А в грамматике слово «изм» означает именно имя существительное. Вместе с тем имя существительное относится к частям речи. Это также грамматический термин, который означает категории слов с точки зрения грамматики. Это могут быть имена существительные, имена прилагательные, глаголы, местоимения, наречия и так далее. Все это... В целом обозначается термином «часть ре... части речи». Каждая часть речи имеет определенный набор характеристик или атрибутов, благодаря которым она взаимодействует с другими частями речи. Например, имя существительное взаимодействует с глаголом в зависимости от своего рода, а с прилагательным взаимодействует по состоянию определенности, неопределенности, падежу, числу. Ну Вот такое немного занудное вступление вам даст понимание того, что такое грамматика. Как слова взаимодействуют друг с другом, на основании чего они взаимодействуют. У вас сформируется такая мозаичная картинка, исходя из которой, по мере нашего изучения каждого атрибута, каждой характеристики той или иной части речи, вы будете понимать, как эти частички, мозаики, да, единой, взаимодействуют друг с другом. И, имея такое понимание, все будет восприниматься очень просто. Как вы можете видеть на своих экранах, имя существительное характеризуется по пяти основным критериям. Оно характеризуется по роду, мужскому или женскому. На арабском языке мужской род обозначается словом «музеккерун», а женский «муэннасун». Му и му Возможно, в будущем вы будете также пользоваться... Арабскими текстами по грамматике и вам эти слова пригодятся. Также имена существительные характеризуются по числу. Это может быть существительное в единственном числе, в двойственном или во множественном. Как я уже говорил во вводном уроке: в арабском языке есть категория двойственности. Соответственно, для имен существительных и прилагательных, также есть форма двойственного числа. Следующий критерий это категория он мыслящих или немыслящих это если переводить до грамматики с грамматических терминов арабского языка мыслящий это акль, а немыслящий это рейра акль. В русской терминологии, в грамматической терминологии русского языка можно найти аналог обозначения существительных как одушевленных или неодушевленных. Что касается грамматики арабского языка, то к мыслящим относятся люди. А к немыслящим все остальное, кроме людей. Здесь все легко и просто. Также имя существительное может быть в трех падежах, в именительном, родительном или в винительном. И последний очень важный критерий – это состояние определенности или неопределенности. В данном уроке мы будем говорить именно о роде имени существительного, и давайте перейдем к его более детальному изучению. Итак, родами несуществительного в арабском языке подразделяется на мужской и женский. Их всего два. Среднего рода, как, например, в русском языке, нет. По умолчанию слова в арабском языке относятся к мужскому роду. На словах мужского рода мы подробно останавливаться не будем, потому что они не имеют каких-то существенных особенностей. А сразу перейдем к словам женского рода. Собственно, что отличает слова женского рода от слов мужского рода, от всех остальных слов. Главная, основная, отличительная особенность слов женского рода – это окончание. Таких окончаний три вида. Это буква Тамарбута в конце слов, либо Алиф с отдельной хамзой, либо буква Алиф Максура. И в примерах в таблице мы видим… Слова женского рода, где окончания, характерные именно для женского рода, показаны красным цветом. У слов Мадийнатун и Софийнатун, город и корабль, это окончание в виде буквы Тамарбута. В слове пустыня Сахрау и степь Бейдау, это алиф с хамзой отдельной. И в словах викра и Да'ва, воспоминания иск окончания в виде алиф Максура. И еще в конце одно слово для примера, означающее «корточки». Оно также женского рода с окончанием в виде алифа и отдельной хамзы «корфусау». Таким образом, если перед вами слово с одним из трех таких окончаний, то с вероятностью 99,9% перед вами слово женского рода. Именно на такие окончания нужно ориентироваться при определении рода существительных в арабском языке. Однако, есть и исключения. Таких исключений крайне мало. Несколько десятков. Вот в примере показано слово «халиф», которое в арабском языке имеет в своем окончании букву «таймарбута». Читается оно «халифатун». «Халифатун» — слово мужского рода «посыльный» — «мурасилятун». И имя, мужское имя — все эти слова имеют в своих окончаниях букву Арбута, и таким образом их можно спутать со словами женского рода. Однако не только у мужского рода есть слова-исключения гораздо большей степени, есть слова-исключения для женского рода, которые не имеют окончаний, характерных для женского рода, но несмотря на это, относятся именно к женскому роду. Давайте посмотрим, какие это слова. Таких слов, повторюсь, немного, но зазубривать их не стоит, потому что здесь все основано на логике, в зависимости от того, к каким группам эти слова относятся. Таких групп всего 5. Важно запомнить именно эти группы. Первая группа это именно собственные и нарицательные. И здесь все абсолютно логично. Например, слово «мать» не имеет ни буквы Тамер ни Алиф Максура, ни Алифа с отдельной Хамзой. И тем не менее, это слово относится именно к женскому роду. Почему оно относится к женскому роду? Ведь матерью не может быть мужчина, матерью может быть только женщина. А то же самое касается слова Зайнабун. Зайнаб. Это имя, женское имя. И так как это именно женское имя, мужчин так не называют, то слово Зайнаб относится к женскому роду. Слово бинт, бинтун, дочь по значению относится к женскому роду. Следующая группа это названия стран, городов, племен и наций. Например, Димашку, Несру, Курейшун – Это название города, Дамаск, страны, Египет и племени Курайшиты. Это то племя, с которого родом был пророк Мухаммад. Таким образом, если мы говорим о каком-либо городе, о какой-либо стране или нации, мы всегда должны понимать, что она женского рода. Третья группа – название парных частей тела. Имеется в виду тело именно человеческое. У здорового человека всегда должно быть две ноги, два глаза, две руки, два уха, две щеки, две брови и так далее. И все слова, которые относятся к парным частям тела, считаются женского рода в арабском языке, хоть и не имеют окончаний, характерных для слов женского рода. Например, слово «риджлюн», «нога», «айнун», «глаз», «еду на рука» и так далее. Четвертая группа – название ветров. А здесь стоит сделать такую небольшую ремарку. Дело в том, что арабская культура и арабский язык возник в условиях э, ближневосточной природы, э, в условиях пустынь и равнин, гор и побережий морских. У арабов очень много слов, обозначающих ветры. Согласитесь, что в пустыне один ветер он характерен тем, что он сухой, горячий может быть с песком, а на побережье, например, Средиземного моря или Персидского залива ветер более мягкий, может быть влажный, либо шторм сильный. И у арабов поэтому сформировалось очень много разных слов, в зависимости от того, кто где проживал, кто в пустыне, кто на побережье, кто в горах. Таким образом, Сумум это горячий пустынный ветер. Насим это весенний ветерок. Легкий весенний ветерок. Дабур ⁇ это западный ветер. Есть еще много названий ветров, которые в повседневной жизни вы не так часто встретите, но знать о том, что все слова, обозначающие ветры, их виды, относятся к женскому роду, нужно. И последняя группа ⁇ это название букв алфавита. Я, УН, НУН, ДЕЛЮН, буквы Я, буква НУН, буква ДЕЛЬ, и все буквы алфавита, все их названия, относятся к женскому роду. Есть еще несколько слов, которые относятся к словам-исключениям и не входят ни в одну из этих групп. Эти слова очень редко употребляются, но есть одно слово, которое употребляется очень часто. Это слово ВОЙНА, ХАРБУН. Вот это слово нужно запомнить, то, что оно также входит в исключение и относится к женскому роду. Чтобы хорошо усвоить тему этого урока, я не рекомендую вам зазубривать все эти слова и выискивать другие слова, исключения из словаря и составлять список, и чтобы заучить этот список наизусть, потому что это требует дополнительных затрат энергии работы памяти и так далее вместо этого я рекомендую вам запомнить 5 основных групп и примеры приведенные в этом уроке а также три вида окончаний которые обозначают существительное женского рода и завершая наш урок давайте поговорим о том как можно образовать слова существительное женского рода от слов мужского рода как правило Образование женского рода от слов мужского рода происходит у тех существительных, которые обозначают какие-либо профессии. Слово шари он -а улица это слово мужского рода. Давайте зададимся вопросом, можно ли от этого слова образовать женский род? Какое слово мы получим? -а слово с окончанием в виде таймарбуты что оно будет означать? Оно ничего не будет означать. Это слово будет с ошибкой. Потому что такого слова не существует в арабском языке. А если мы возьмем другое слово Тайярун, которое означает летчик летчик это профессия, человек, который летает на самолете, как известно, и образуем от этого слова женский род. Чтобы образовать женский род, нам нужно в конце добавить букву Таймарбута. Получится слово Тайяратун, Летчица то есть девушка или женщина, которая летает на самолете. Давайте посмотрим на образование женского рода еще на некоторых примерах. Например, от слова мударрисун, учитель. Если мы добавим к этому слову букву арбута получится мударрисатун, учительница. Слово талибун означает студент. Если мы добавим к нему букву арбута показатель женского рода, получится слово Таллибатун, студентка. Слово содикун означает друг. Добавим к нему букву Тамарвута, получится катун подруга. Таким образом, образование женского рода от слова мужского рода возможно только в случае с людьми, с обозначением профессии людей или их какого-либо социального статуса. И до решения немного изучим Указательные местоимения. Видов указательных местоимений много, но мы разберем всего два. Нам на начальном этапе этого будет вполне достаточно. Это местоимение за для мужского рода и для женского рода. А в русском языке эти местоимения могут иметь либо одно и то же значение «это», либо значение «этот» или это мужского и женского рода соответственно, например «газа толимун. На русский язык переводится как это студент. Мы поясняем, что этот человек никто иной, как студент. А когда мы говорим слово студент с определенным артиклем алифлям и указательным местоимением гада, то есть гада толибу. В данном случае местоимение газа будет конкретизирующим. Мы уже изначально знаем, что это студент, но говорим газа-талибу, этот студент, именно этот студент, а не какой-то другой студент. Это я говорю немного забегая вперед, подробнее мы об этом еще поговорим, но давайте посмотрим на примере именно в данном уроке. Здесь я хотел обратить ваше внимание на то, что в зависимости от рода существительного мы должны использовать местоимение соответствующего рода. Если существительное в мужском роде, то и местоимение должно быть мужского рода «газа», «газа талибун», «газа садикум». Это студент, это друг. Если же существительное относится к женскому роду, то местоимение необходимо употреблять женского рода. Хэвиги толибатун. So в тестовых заданиях к уроку, а также в письменных заданиях вам необходимо будет подобрать соответствующие местоимения в зависимости от рода существительного. На этом мы урок закончим, желаем успешно выполнить задание и до встречи в следующих уроках.